Чем же так полезно грудничковое плавание? Почему так много полезных и приятных отзывов после того, когда родители начинают этим заниматься, и почему так часто родители задают себе вопрос, а почему же я раньше об этом не знал, почему же я не занимался с первым, вторым ребенком и только с третьим ребенком пришел именно к этому. Эти и другие вопросы мы с вами будем обсуждать сегодня. Но сначала основное, важное, нужное, почему же так полезно грудничковое плавание. В первую очередь дети, плавающие с рождения, у них адап... легче происходит адаптация к наземным условиям. Ребенок 9 месяцев жил вместе с мамой в воде, и э, ему э, по природе положено дышать э, легкими, и э, по природе он у него происходит атмосферное давление, нагрузка именно атмосферного давления. Когда же ребенок продолжает плавать, заниматься каждый день после родов? После того, как он пришел домой из роддома, безусловно, ему легче адаптироваться к наземным условиям. Также улучшается гравитация. Безусловно, закаливание. Ребенок активно закаливается. Почему? Потому что идет разность температур, разность давления. Поэтому... Ребенок закаливается, если мы предлагаем ему э, прохладную воду. Тогда в взрослой жизни для него будет ни по чем э, холодная вода, холодный ветер или же сквознячок, э, если родители, конечно же, будут с этим знакомить. Э, Также э, детки, плавающие с рождения, хорошо укрепляются, то есть развиваются физически. Помните о том, что физически развитые дети равно интеллектуально развитые дети. Потому что если грудничок начинает делать какие-то э, действия, которые, которые вы еще не ожидали, ну например, маленький грудничок двух-трех месяцев начинает хватать ручкой э, игрушку, погремушку и перекладывать с ручки в ручку, безусловно это огромный плюс, то есть ребенок развивается физически. Укрепляются мышцы, суставы, связки. Также э, прекрасно работает пищеварительная система, потому что после того, как он поплавал, по подрыгал ручками-ножками, потратил энергию, ему, безусловно, необходимо восполнить эту энергию, которую он потерял. И после того, как он хорошо позанимался физически, хорошо покушал, набрался калорий, энергии, естественно, он заснет, чтобы ее переваривать, эти калории, поэтому дети хорошо спят. За редким-редким исключением, когда детки возбуждаются после плавания, это 1% наверное, из 100, которые возбуждаются и которым нужно активно продолжать двигаться. Также мощный, мощное закаливание, мощное влияние на иммунитет, на все обменные процессы. И, конечно же, я хотела бы сказать по поводу проныривания. Многие мамы беспокоятся, переживают, и это нормально. Вы правильно делаете о том, что осторожничаете именно с проныриванием. Но чем же оно полезно, это проныривание? В первую очередь, когда ребенок уходит под воду и задерживает дыхание, у ребенка происходит кислородное голодание. То есть не поступает кислород извне, то есть ребенок не дышит. Конечно же, в первую очередь организм начинает защищаться. Каким образом? Спасать жизненно важные органы. Это сердце и головной мозг. Поэтому идет интенсивное обогащение кислородом сердце и головного мозга, и поэтому э, большинство мам отмечают, что плавающие дети интеллектуально развиты. То есть, детки, которые хорошо ныряют, много времени могут проводить под водой, э, хорошо плавают под водой, э, безусловно, детки творческие и интеллектуально развиты. Поэтому уже сейчас вы можете этим смело заниматься. Также проныривание э, не, отражается на будущей жизни ребенка. Когда ребенок э, за, умеет задерживать дыхание, он в любой ситуации сможет сам себя спасти. Даже в небольшом количестве воды в ванне или в какой-то луже, или, либо на берегу, на море. Когда ребенку 2-3 года, он будет себя чувствовать уверенно. Уверенно. Почему? Потому что он может упасть в воду и сам себя спасти, задержать дыхание. То есть, это безопасность детей на воде. Учите детей проныриванию, и э, вам они скажут спасибо, потому что э, большинство гибели детей на воде связано с тем, что ребенок боится воды, э, связано с тем, что ребенок не умеет задерживать дыхание, с удовольствием плавает. И с удовольствием ныряет и я не переживаю за него но тем не менее всегда контролирую также я хочу обратить внимание на то что я все чаще сталкиваюсь с родителями которые имеют уже второго третьего ребенка и с большим открытием для себя понимают о том что Младший ребенок ⁇ это самый любимый ребенок, это само собой. Но они открывают еще и сами себя как родителей. И задают себе вопрос, а почему я об этом не знал раньше? Почему я так пропустил это с первым, вторым, третьим ребенком? И когда третий ребенок растет здоровым, крепким, успешным и э, радует своими, своими какими-то достижениями, э, то, конечно же, они начинают рекомендовать грудничковое плавание и тех инструкторов, которые и им помогли развить самого младшего ребенка. Поэтому, дорогие друзья, если вы смотрите это видео, вы большие молодцы, вы двигаетесь в правильном направлении. Я уверена о том, что мы с вами еще познакомимся с другими мощными инструментами воспитания здоровых детей. Следите за моими видео и отправляйте ссылочку всем тем, у кого только-только родился малыш или планируется рождение малыша. Вызвать инструктора на дом вы можете по телефону 8 926 445 45 05. Также переходите на мой сайт yuliermak.com, либо обращайтесь ко мне в Skype, также yuliermak.com, точно так же, как и сайт. А на этом все. С вами была Юлия Ермак, эксперт по здоровью детей, профессиональный инструктор раннего плавания. До скорых встреч, друзья. Пока!